Всем привет! Сегодня очень хочу с вами поделиться одной классной идеей из ниточек мулине. Можно, кстати, использовать любые остатки пряжи. Мне эта техника очень понравилась, я прям влюбилась в нее, уже наделала кучу таких поделок. Нам нужны всего лишь нитки, иголка и какой-нибудь кусочек плотного, плотной бумаги или картона, не сильно толстого можно ватман, можно вот такой вот картон. Если у вас, например, ниточки темные, то тогда лучше взять кусочек светлого. Если вы хотите делать светлую поделку, то лучше тогда темный взять. Так лучше видно. Я буду делать светлую. Делаются вот такие вот воздушные, красивые, кружевные вот такие вот листики. Как будто как скелетированные очень просто делается очень быстро и мне очень нравится результат их можно сделать вот из металлизированной нитки можно из обычных вот таких вот они держат форму и выглядят очень красиво воздушно можно делать украшения можно делать панно на стену разный декор для дома своими руками очень симпатичные штучки можно делать колье сережки в общем тут уже ваша фантазия и делается это все очень просто для начала рисуем форму можно скачать в интернете ну, как бы я нарисую вот самую простую показываю кстати можно не только листики можно и крылышки ангела можно и бабочек и все что угодно ну покажу вам на простой форме вот такого вот листика вырезаем его вот так немножко оставляя края и теперь делаем дырочки толстой иглой или можно кстати взять еще э, шило чтобы дырочки были побольше ну вот я возьму иглу и делаем вот там где мы ручкой нарисовали по всему контуру и прожилки и вокруг делаем э, дырочки на расстоянии ну так приблизительно это не так важно там пол сантиметра, там миллиметра 8. Вот на таком расстоянии полностью весь наш контур пробиваем и делаем вот такие вот отверстия. Сделали. Уже говорю, неважно ровно, неровно, не так страшно. Берем любую ниточку тоненькую. Я возьму красную, чтобы было виднее вам. Вот. Она не играет никакой роли, мы ее потом будем убирать. Делаем такой жирненький узелочек, чтобы он не выскочил. Ниточка в один слой. Прокалываем вот здесь внизу по дырочкам. Мы все делаем по тем дырочкам, которые мы сделали, по тем отверстиям. Вот таким образом прокололи. И теперь берем нитку мулиной, которую мы выбрали, или пряжу любую, которую вы выбрали. Вот так прикладываем. И возвращаем иглу в то же отверстие, из которого она вышла. То есть мы, по сути, ниткой прихватываем нашу толстую нитку мулины Вот таким образом. То есть игла выходит из отверстия и возвращается в него уже, но при этом ниткой захватывая толстую нитку мулины. Находим следующее отверстие. Сначала вышиваем черенки, вот эти вот, не знаю, как правильно назвать. Ну, в общем, мы поняли. Вот. И опять возвращаемся иглой в то же отверстие. Вот так. И прихватываем нашу нить мулины. Теперь идем вот в эту прожилку. Опять находим отверстие ближайшее. Входим туда иглой снизу. Подставляем нашу ниточку. И вокруг, обвивая нитью, опять возвращаемся иглой в то же отверстие. Вот так. Опять находим следующее отверстие, ближайшее. Можно посмотреть, там сзади видно и хорошо. Вывели иглу. И обмотав ниточкой вокруг мулине, опять затянули в то же отверстие иглу. И снова. Это, в принципе, и, и все движения. Вот так вот. Вывели иглу и в то же отверстие ее завели. Теперь, придерживая хорошо натяжение красной ниточки, заворачиваем назад. У нас вот этот контур, он будет в два слоя. В два слоя нитки малины. Опять находим ближайшее отверстие. Вот оно вводим иглу и заводим ее обратно в то же отверстие и фиксируем ниточку мулине. Вот таким образом мы возвращаемся к тому месту, где мы заходили на этот черенок. Или на эту... Ну, в общем, ладно, сложно мне <смех> вспомнить, как она называется. Фиксируем опять нить вот здесь таким же способом вокруг придерживаем на поворотах хорошо натяжение красной ниточки чтобы у нас нить мулиные не выскочила и находим теперь вверху опять ближайшее отверстие Нить мулине не нужно сильно натягивать, просто чтобы она не собиралась. А вот красную ниточку держите в натяжении. Вот у нас дальше идет э, вот эта вот жилка. Находим ближайшее отверстие, поворачиваем и опять вот так вот фиксируем. И снова повторяем те же движения. Вокруг нитью тоже отверстие. Обвиваем нашу нить мулине и таким образом ее фиксируем. Заканчивается полосочка это, Мы поворачиваем назад и второй ряд фиксируем по тем же отверстиям. Продолжаем так пока не зафиксируем нити мулине на всех вот этих вот прожилках листа, вот мы доходим до конца наших прожилок. И теперь нам нужно вернуться. И зафиксировать нить вот по основной прожилке вот этой средней. Вот мы ее также зафиксировали. Теперь пойдем по кругу. Находим ближайшее отверстие. И точно так же фиксируем красной нитью нашу ниточку мулине. Идем по периметру листочка теперь. Мы закончили. Теперь можно вот этот хвостик, если он вам не нужен, например, его можно вот сюда вот просто завернуть вот так вот, подрезать, завернуть, сверху положить нашу основную нить и вот так и зафиксировать. Но можно этот хвостик, в принципе, и оставить. Это уже как вам больше нравится. Ну и повторно мы проходимся по периметру листа. Вот. Весь наш контур листа, он у нас э, два раза нитью проходим мы. Точно так же по тем же отверстиям вокруг красной нитью. Вот мы все прошли здесь. Сейчас хвостик тоже зафиксируем. хорошенько и можно сделать простой узелочек эта красная нить она играет роль фиксации она фиксирует мы ее потом будем убирать и обрезаем практически под корень чуть-чуть оставляем вот что получается в итоге теперь мы заправляем две ниточки того же цвета из нити мулины. делаем узелочек заправляем в тонкую иголочку и теперь мы будем делать прожилки и будем обвивать вокруг вот этой толстой нити мулине, обвивать вот эту тоненькую ниточку. Чтобы все наши вот эти толстые прожилки были обвиты вокруг, обшиты вот этой вот тонкой ниточкой. Чтобы они были тщательно зафиксированы. Можно сразу пройтись по контуру и сначала его вот так вот обвить, обшить этой тонкой нитью. А можно параллельно делать и прожилки, и обвивать параллельно вот эти вот части толстенькие. Смотрите, вот я соединила прожилкой. Вы просто протягиваете иглу под двумя частями. Вот таким образом. Мы как бы имитируем прожилки в листе и параллельно обматываем несколько раз в разных местах весь наш контур просто вокруг вокруг этих ниточек обвиваете тонкую нить вокруг контура обвиваете тонкую нить и параллельно делаем прожилки. Поворачиваете вот так вот, куда вам нравится. И потом делаете, обшиваете вот этот контур несколько раз. Вы так и нитку фиксируете и фиксируете контур. В хаотичном порядке, как вам нравится. Нет, этот хвостик не нравится. Сейчас я его чуть подстригу. Вот так. Вот получается такие прожилки. И не забываем вот этот контур обшивать, чтобы он весь был обшит. Теперь можно вот смотрите, вот так прихватить эту прожилку, которую вы сделали. Ой. И вот так затянуть. Видите, получается такие, как ячеечки. И, например, вот здесь вот ее зафиксировать. Несколько раз обвив тонкой нитью вокруг контура и можно ее куда-то завести, например, вот сюда, вот так не забываем весь контур. Нужно будет несколько раз тщательно обвить тонкой ниточкой. Вот таким образом, если вы боитесь пропустить какие-то части, то можно сначала весь контур пройтись так вокруг ниткой а потом уже делать прожилки идем дальше Можно сделать прожилок больше меньше направлять игру иглу в разном направлении как вам нравится вот, идете и смотрите вот хочу, например, эту прожилочку прихватить и потянуть ее, ну вот, например, вот сюда. Вот так потянула, посмотрела, нравится и зафиксировала швами вокруг контура. Вот так смотрю. Теперь хочу вот так еще повернуть. Можно делать паутинку, по принципу паутинки. Но мне вот так проще, просто хаотично делать такие прожилки, ниточки натягивать между конкуртором и потом их подхватывать и между собой вот так вот еще соединять. Вот мы подхватили ниточку. И присоединяем ее куда-нибудь к контуру. Ну так, в принципе, можно и паутинкой. Такой и более не хаотичной, такой более... Господи, как сложно подбирать слова, когда что-то делаешь. Такое более упорядоченное действие делать. Ну, вот вы потихоньку вот так вот добавляете, добавляете, цепляете эти тонкие ниточки, протягиваете их, соединяете с контуром в разных местах. И получается вот такой вот листочек с прожилками, как паутинка внутри. За счет разницы толщин, вот контур с более толстой ниткой, а прожилки с более тонкой. Вот оно так и выглядит изящно, воздушно, такой практически кружево получается когда вам уже все нравится вот вы закончили хорошенько фиксируйте нитку несколькими узелками в разных местах и теперь это все я покрываю лаком для волос можно фиксирующий спрей для макроме можно акриловый лак, можно, не знаю, еще какой-нибудь канцелярский клей. Я вот тут, знаете, пожалела, что я ручкой нарисовала листочек. Видите, немножко размыла ручку. Лучше это делать простым карандашом. Теперь нам можно вот эту нитку, когда уже высох наш, наш листочек, убрать вот эту красную нитку, разрезать ее просто ножницами, так пальцами очень легко она убирается. Вот И можно снимать листочек. Он уже высох, он зафиксированный хорошо. Можно его покрыть еще акриловым лаком. Можно так просто оставить. Он держит форму после лака для волос. Вот такой вот воздушный, симпатичный, маленький листочек. А можно и большой вот такой вот. Напоминаю, можно из металлизированной нити. Но там тогда нужно его фиксировать чем-нибудь крепким. таким. Мне кажется, канцелярский клей справится с этим прозрачный. И эти листики, не знаю, полет для фантазии, можно делать панно, можно делать светильники, можно делать украшения, можно на сумку повесить, можно как брелочек, можно залить его эпоксидной смолой. Ой, я, наверное, долго буду с ними играться, они мне очень нравятся, такие штучки воздушные.